Должен попасть во дворец. Поторопись, чтобы соло не оказались там раньше тебя. Всем привет, ребят! Продолжаем прохождение Героев Стражных Империй. Никогда не видел столько снега в этих северных землях, куда холоднее, чем зимой в атланте Да и твари здесь живут необычные. Так, продолжаем прохождение Героев Стражных Империй на нашем канале. Соответственно, сейчас. Мы пытаемся добраться до второй жемчужины. Потому что первую мы, слава богу, уже получили. Слушай, мы такими пачками, почему такими пачками их разваливаем. Спасибо, что спас нас, чужеземец. Если ты идешь в нашу столицу, узнай, туда ведут три дороги. Интересные, да? На западе дорога магов. На востоке дорога дипломатов. В центре путь воинов. Даже путь воинов он так говорит, что Играй как раз. Ту, что тебе по душе? Как раз мы тут, мы должны пойти по пути воинов, правильно? Мы ну, и пойдем по пути воинов, вперед. Ага. У нас тут ребятки, которые едят кристаллы, да? Кристальный ящер. У них не, не, вообще не к магии, поэтому придется убивать их просто луком. Что это? Регенерации нам не нужен У нас эликсиры и получше есть Что у нас, кстати, по месту? Места нет, как обычно, ничего страшного Хорошо, что они медленные, кстати При такие лица у них О, подожди, стой Пусть он один нас убьет А мы остальных побьем, пока они не могут к нам подойти Хорошо, всего лишь от одного урон получаем Теперь от двух, да? Тут уже это вот почти не жилец Так, скорость атаки, запас маны Давайте открываем другой. не нравится мне здесь ничего Из того, что они предлагают Ух ты ж, елы-палы, ни хрена себе, кто нас ждет Давайте разбираться с этими товарищами Так первый готов, медленные, кстати, медленные, наверное, из за зимнего биома. Они, да, они такие шустрые же, по-моему, были везде практически во всех миссиях. Так что это хорошо в зимнем биоме в самый раз. 52. Да, слушай, они бьют что-то как-то слабовато, так, убиваемый. А чего никакие хилые? Смотри, три выстрела. Тоже походу замерзли, закостенели, что ли все? Так это же замечательная новость. Все, готов, да? Так, эликсир восстановления. Выпиваем маленький. Берем побольше который. Идем дальше. Ух ты, дракончик. Давайте и с драконом разберемся, конечно же. Что за дракон? Ну, слабоват, слабоват, конечно. О, бьет очень шустро. С него что-то выпало. Ладно, сейчас разберемся. Ой, ой. ой ой Цвет, кстати, у них другой. Не красный, смотри. Ве они те все... Вестник смерти. Что? Так, модификатор атаки. Ваши атаки шанс 50% наносит урон дважды. Во, Урон сильный, скорость атаки минус 40, конечно. И дальность мы уменьшим на 120 получается. Ничего страшного, возьмем. Охреневшую штучку возьмем. О, слабей сейчас. палы Ну все, мы сейчас тут все хрести. 135 атака у нас с вами. Но единственное, да, теперь у нас, конечно, раньше поменьше стало. Надо будет увеличивать. Так, нам дальность атаки нужна. А дальность атаки мы не можем увеличить. Почему? Смотрите, в списке нет дальности атаки Охренеть Ладно, давайте увеличивать Скорость атаки получается Так, сапоги нам эти не нужны В принципе, ну, возьмем Хотя бы скорость атаки увеличим Так, лук снайпера мы тогда не будем выбрасывать Потому что дальность атаки Мы не можем почему-то улучшить Радиус атаки 945 Так, а с этим луком 1065 так, хотя бы до 1065, значит, нам нужно увеличить будет дальность атаки, но каким образом мы это сделаем, я теперь пока уже не знаю. Так, башня льда, это башня креальцев, кстати, 200 урон, 30 тысяч хп, нихрена себе, ну, ну по 1200, слава богу, уничтожаем. Это их получается и 10. Урон по зданиям из 10 идет, иначе мы бы охренели уничтожить это здание. Половина есть. Готово. Так, алтарь защиты. Да, нам не нужен алтарь защиты, в принципе. Открывайте ворота. Мне нужно попасть в город Стуж. Мы стережем Чужакам путь закрыт. Ледяные големы охренеть. За этими стенами уже полно врагов. Открывайте ворота, я ваш союзник Мы стережем Чужакам путь закрыт <свят> Истуканы Ладно, нужно искать другой путь А может просто разрушить эти проклятые ворота Да нет, не будем разрушать Давайте обойдем Спокойненько-приспокойненько Тут тем более урсы всякие интересные Вот так вот спокойно их сейчас профокусим всех. А что это? Пора меч доставать. О, другое дело. Так, это все рушится, да? Хорошо. Так, здесь ничего нет, ничего. Уничтожим все их здания, чтобы они тут больше у нас не жили. Сколько тут у вас зданий-то? Прям у горы ведь. Эликсир здоровья берем, конечно. Так, выпиваем. Ага, этот мы не можем выпить, да? Давайте-то выбросим его. Да куда ж так далеко-то? Этот возьмем. Uh -huh. Так, соло здесь у нас, да? Ну, сейчас мы им устроим А какая у вас атака? 13, у нас... Ой, защита хорошая Так, маг еще он какой-то идет Отлично, все Теперь переходим на меч. А, тут еще маг упори стоит. Ну, черт с ним. Ой, это у нас даже хп не снимается. Отлично. Идем дальше. Да, они тут какое-то селение спалили. Им-то нахрена жемчужины. Что-то я понять не могу. И что, так так совпало прям, да? Что мы одновременно вместе с ними атаковать начали. Еба А это сфинксы, ребят Так, хп Хп отлично Ну маг тоже не снимает у нас практически ничего У нас Че такое? Вы не успели, дворец разрушить. Охренеть вот тогда Так это нужно капец как торопиться ребят вот тогда блин они разрушили дворец за 9 минут вот я сейчас смотрю 9 минут времени прошло 9 минут короче быстро бежим торопимся если ты ищи жемчужину. Так, это мы, мы с вами уже слышали. Чтобы соло не оказались там раньше Никогда так, не тебя. Так, это не мы тоже все снега. слышали. В этих северных землях куда холоднее, чем зимой в Атланте. Капец. Блин, и не ни лука, ничего у нас нет. Спасибо, спасла, так, ладно, да-да-да, с, с этими все понятно. Все, и бежим, ребята. Туда ведут три дороги У нас с вами, получается, на нет времени магов. На В центре путь воинов Короче, мы не останавливаемся практически ни на чем. Этих ребят мы тоже пробегаем Охренеть Ага, тех мы как пробежим Мы хрен пробежим тех Ладно, что-нибудь придумаем сейчас Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, выпиваем это зелье, забираем это зелье, отлично, уходим. Скорее, скорее, блин, бежим. Так, насылаем сюда вот это вот дерьмо. Насылаем вот это дерьмо. Ни на кого нельзя наслать, бляха. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, восстановим быстренько себе хп. Он тоже не невосприимчив к магии. Хорошо, нас хорошо прожимают. Вот этого нужно в первую очередь загасить. Капец. А я ни по кому не попал. Ой-ой-ой, я -ой в -ой -ой, ловушке. Мы выбежим отсюда. Давай-давай-давай-давай-давай, выбегай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Знаете, что самое интересное? Они здесь встали, прикинь. Бляха, вот это заруиненная миссия. Они встали, мы сожгли херовую тучу. Хотели пройти побыстрее, не получилось Давай, давай, давай, давай, давай, давай Надо выбежать отсюда Можем? Можем, отлично Так, тогда идем дальше Они все невосприимчивы к магии. Я не знаю, сколько они за будут бежать. Вот эти вообще от нас не отстают. Так, берем лук. Отойдем немножко подальше. Так, эликсир, кстати, можно взять раз его сейчас и выпьем не помогает ни хрена эликсирчик-то зато отваливаются сейчас лучше они так оббегаем очень медленно магия свет у нас восстанавливается небесный свет очень-очень медленно он мажет слава богу не всегда попадает. Сколько в атака? 80. Ну слушай, он не так страшен, но скорость атаки очень большая. Так, сейчас магия света восстановится. Отлично. Офигеть, офигеть, ребята! Ребята, это же просто кошмар. То есть мы можем в любой момент от них откиснуть да вот эта миссия тут вообще ничего зачистить не получится к сожалению надо быстро быстро максимально быстро вот этих убивать жирных которые которые ну могут нам реальный урон какой-то нанести на остальных мы просто забиваем И пробегаем спокойно дальше Пол пути, по сути, у нас пройдено Мы просто какой-то магией будем отстреливаться по максимуму и все Так, чтобы время не тратить, сразу же продаем Он сам автоматически будет атаковать Так, на башне время мы не тратим, мы просто пробегаем Я надеюсь, нам у нас получится Просто их прилететь И здесь мы тогда рушим забор Охренеть! У нас не получится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 это мы с вами уже 20 раз видели. Все-все-все понятно. Давай, давай, давай, давай, скорее, скорее, скорее. Быстренько помогаем этим и бежим дальше. Если ты ищешь жемчужину, то должен попасть во дворец. Угу, Поторопись, угу. чтобы соло не оказались там раньше тебя. Никогда не видел столько снега. В этих северных землях куда холоднее, чем зимой в Атланте. Спасибо, что спас нас, чужеземец. Да, если по душе, блях. Да, вырезать я это не буду, ребят Потому что, чтобы вы понимали, пост, если кто-то еще все же сомневается, да, что статы у меня очень высоки. Насколько это не так. Так регенерации брать не будем. Надо последовательно все сделать, как тогда. Только быстро. Вон, там, там лук. Можно было пробежать где-нибудь в другом месте. Может, там проще. Так, этого оставляем пока. Убиваем тех. Пусть он один по нам лопит. Ничего страшного. Так, теперь двое. Да? Ну все, теперь уже не принципиально в кого стрелять. Так, скорость передвижения неинтересна. Так, мы точно знаем, что нам нужно качать сейчас будет. Очень много времени мы в итоге потратили. Хотели побыстрее пройти. В итоге потратили гораздо больше времени, убивая их. Конечно, грустно получилось И придется все-таки Убивать нам с вами вышки Потому что они нереально убивают Просто невозможно через них пробежать Оказалось Даже не так страшен сам урон Как тот факт, что они тебя затормаживают Практически до нуля Проходим дальше Убиваем главного дракона здесь Так, на него тоже вот магия не действует, да Очень хорошие драконы здесь, качественные всех уработали опять дракон так ну это да да мы это знаем как облупленную территорию это половина половина пройдена половина пройдена До половины доходим дальше пройти не можем боже охренеть. так дальность атаки да все еще нам не открыто давайте скорость атаки увеличим, пока пока все что можем Так, атакуем Очень мощная башни ну просто охренеть Вот действует, кстати, недолго Но когда их две Да и в принципе у них скорострельность довольно-таки большая здесь э, э, этот забор и проходим. Так, мы это все Мне знаем. Нужно в город мы Ой! Чужакам путь Ничего, все, все, все, все, все, пошли. Хрен на них, хрен на них, забейте. Реальцы здесь воюют. Так, здесь мы помогаем. И здесь мы помогаем. Так, здесь, конечно, не то, что нам нужно. Так, что у нас по ХП, ПХП нормально все? Падают драконы. ух ты, а этих-то что-нибудь задело. Так, вроде мы в гуще, хорошо. Так, вроде лучше, вроде лучше. Так, убьем самых жирных. А что у них башни не стреляют? Непонятно. Так, этот куда-то пошел. Сфинкс. Давайте Сфинксу дадим. Охренеть, Сфинкс-то не отъезжает. Как хорошо фармиться на них опыт, конечно Всю жизнь бы убивал их Но нам некогда, скорее Вот что нам нужно спасти 3900, 3800, капец Мы сейчас не успеем Быстрее Дворец осажден Нужно покончить с нападающими, чтобы не опасаться ударов в спину Отлично Так, сколько у него? 2-300, нормально. Так, он один остался вроде как. 2-200. Главное сейчас следить за вот этим вот моментом. Кляльцы почему-то атакуют меня, но на самом деле я не тот, кого нужно было убивать. так нет, нет нет нет нет бери бери бери я вам помогаю ребятки, я вам помогаю хорошо помогаю так 2.80 Пока нормально идем ХП есть Можно, можно еще немножечко помочь ребятам Еще какой-то отряд вылез Так, 2000 Надеюсь мы не заруидим это прохождение Так, еще скорость атаки Погнали дальше Вот такой-то Раздолбай Все получается, да? Вот здесь небольшой отряд остался Мы сейчас с ним разбираемся и все Этих тоже уже даже можно не трогать. Так, ну все, пойдемте добьем его. 1820. Все равно потихоньку маленько он грызет. Не надо бы нам получать от него. Ну да, мы можем эти башни разнести, но зачем? Капец, они разнесли... Они уничтожили креальцев Они победили по сути Охренеть, там смотрите еще какой флот Почему-то прячется, да, не плывет Никуда не двигается Я видел, как ты сражался с солами, и знаю теперь, ты друг и великий воин, незнакомец. Но скажи, зачем ты явился к нам? Я пришел за жемчужиной силы. Механики отдали мне свою и рассказали, что вторая находится у вас. Жемчужина — лишь толика той мощи, что заключена в короне стихии. Без короны она не более чем символ. Я знаю, где находится корона. На мой народ напала нежить. И жемчужины нужны, чтобы победить ее. Тогда ступай к нашему правителю. Он хранитель жемчужины. Впрочем, я не уверен, что он согласится отдать ее тебе. Солы. Солы похитили жемчужину. Спаси ее, воин. Скажи, как мне попасть на их летающий остров? Возьми моего дракона. В центре их острова стоит великая пирамида универсала. Они отнесут жемчужину туда. Я умираю, но надеюсь, что ты вырвешь... Сокровища нашего народа из рук врага. Дракон, нам нет прямого пути к цели. Нас заметят и уничтожат. От края Шамбалы до пирамиды Универсала придется пробираться пешком. Эльхан входит во дворец Повелителя Креальцев. Обалдеть, ребята. Ой, да. Я ничего вырезать не буду здесь. Как вот было прохождение, так и оставлю. Вот, игра непростая, да. Дальше будет еще интересней. А я, соответственно, с вами на этом прощаюсь. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Прожимайте лайки, колокольчики. Подписывайтесь на канал в Телеграме, на группу ВКонтакте, чтобы ничего не пропустить. А вам здоровья, любви, удачи. Пока.